Добрый день, сегодня пришла небольшая посылочка Тут эластичный спандер. Вот такой, женский Все его откроем Заказывал за 2 доллара 11-11 Тут -11. кажется 2, 2, 1 А, 2 да. а на там Написано вот. Что здесь написано Нарисована женщина сильная так. Открою один а То есть это 30? значит Каждый спандер Стоил на тот момент дома ЕПН я тогда На этот спандер не использовал Потому что там было заранее покупать Кэшбэка я не получил ну, Не будет ссылка на кэшбэк На сервис а, Довольно жесткий Дай мне Подожди Сейчас мы его испытаем ребенки вот пахнет резиной исключительно резиной такой запах реально жесткий он я думал он будет намного мягче он реально может заниматься сейчас вот О, давайте покажется. тяжело вот дети не могут растянуть хотя они довольно сильные один из них пять раз уже подтягивается Петя, ну как А сейчас какое-нибудь еще упражнение Ну Давай показывай. Такое порождение на трицепсы, да? И давайте. Вот. Мы ну, качает Ну как вам испантеры? Хорошие. что я заказывал маме. Реально жесткие. Можно заниматься такими, Ау. Стоят это недорого. Ссылка будет на процесса в описании. Также будет ссылка на кэшбэк кэшбэкн сервис регистрируйтесь и реально получайте скидку скидка на аэкспрессе они пишут что до 90 процентов но в реале получал вот допустим за товар за 10 долларов я получал доллар не возвращался кстати заметил надпись медиум то есть это средний есть еще жестче. а легкий а легкий я не знаю для кого